Здорово! Целых два месяца не виделись. Не, ну за такие застои надо вводить уголовную ответственность, я считаю. В общем, я дико извиняюсь. Должно быть, вы и сами понимаете, как оно бывает. После 24 февраля все желание жить пропало вообще. В общем, надеюсь, что больше таких огромных застоев не будет. Если в итоге YouTube не заплачет, конечно же. Ладно, у меня как бы должок висит на продолжении прошлого видео. Так вот, пожалуйста, заранее говорюсь. Это ни в коем случае не разбор игры, который я не умею делать. Ну и просто не хочу. Все, что я сейчас буду говорить, лишь мое субъективное мнение. И да, в прошлом видео я много чего не договорил, и поэтому это видео будет, так сказать, большим дополнением к прошлому видео. Ну а перед началом захватить себе что-нибудь поесть, попить, ну и приятного просмотра. В прошлый раз мы остановились на левел-дизайне, и в конец скажу, что третий дарк крайне линейный. Нету того переплетения локаций друг с другом, как в первой части, и думаю, многие фанаты DS ловили себя на мысли, что третий дарк очень короткий. И мне это не нравится больше всего, так как игра сама по себе хорошо заканчивает эту историю, и я считаю, что конец таких серий игр должен быть как минимум запоминающимся. Но получилась самая каноничная и правильная концовка с потушением огня. Вопросов нет, а теперь давайте поговорим уже о другом. Популярность темных душ пришла не только с мемов про Соллера и его Вославь Солнце. Однють. Музыка, которую уставляют во многие мемы, это Оста из Dark Souls 1 или Dark Souls 3, что, собственно, так не слабо бустануло ее узнаваемость, хоть и ее главная узнаваемая черта это сложность. Но все равно мемы с Остом какого-нибудь босса, как по мне, сыграли свою нишевую роль. Спасибо, Dark Souls. Недаром говорят, что музыка и звуковые эффекты это более глубокое погружение, чем тоже визуальное наблюдение. Ведь качественный звук, подходящая музыка уже на подсознательном уровне создает особую картинку тебя в голове, которая в зависимости от разных моментов в игре впоследствии вызывает у тебя определенные эмоции. А как известно, хорошо, когда эмоции есть, а не когда их нет. И на мой взгляд, звук игре с этим отлично справляется. Во всех частях темных душ во время обычного прохождения, то есть простой зачистки локации, музыки на заднем фоне как таковой нет. Исключением являются звуки ходьбы, хруст доспехов, что безумно играет на атмосферу. Это сейчас в Elden Ring во время путешествий по миру иногда играет какая-нибудь музыка, но там, как по мне, музыка на заднем фоне будет как раз таки в тему, потому что мир-то открытый и очень пустой, и надо эту не самую приятную комбинацию чем-то разбавлять, чтобы не появилась духота и игру просто-напросто не тропнули. Отличительной чертой всей музыки третьего Dark Souls а является огромное влияние хора в музыкальном ряду, что, как по мне, прекрасно сочетается с арт-дизайном игры. Если не ошибаюсь, то хоровой компонемент, который мы периодически слушаем в Остах, называется припев. И подобный стиль в Остах получил огромное развитие в Bloodborne, где, послушав Ост, к примеру, Церковного Чудовища, можно найти небольшие схожести с остами боссов не только из третьих Темных Душ, но и в первой части тоже немало таких похожих по стилю Остов. Не говоря уже о том, что каждый Ост идеально подходит ко всем боссам. И как уж не обойтись без отсылок на прошлые части. Во время битвы с душой пепла во второй фазе боя, саундтрек меняется к немного переделанному саундтреку Гвина, последнего босса первого Дарк Соулса. Мувсет души пепла также частично копирует Гвина в некоторых выпадах с мечом, но это уже тема геймплея и боссов, о которых чуть позже. Вся серия темных душ это не только тёмная фэнтези с мрачным и опасным миром, это также и постапокалипсис, о чём нам говорят тысячи полох горящих, что не пили воду лет десять, тысяч, и сошедшие с ума короли, что стояли у руля этого неизвестного по счету цикла огня, а кто не знает, вся серия темных душ это многократный цикл возгорания и затухания первородного пламени. О многоцикличности этой серии нам говорят еще и многочисленные руины на территории королевства Лотрик, где происходит вся игра. Больше всего руин древних городов лишат в лесу Мучений и Цетадери Фарона. Насколько я знаю, это руины города Алачиль из DLC Первого Дарк Соуса, а также труп Гильгана из Второго Дарка у самого первого костра воскверненной столицы. Забыл упомянуть также и труп Кузнеца Великана из руин Анурлонда. Ну и, конечно же, сам Анурлонда. Окей, okay, это мы закрепили, а чё по предисловию к игре? А предисловием служит то, что уже вместо привычных нам великих душ, нам представляют каких-то повелителей пепла, которые после того, как один раз уже принесли себя в жертву пламени, со звоном колокола в храме огня снова встают для того, чтобы пожертвовать собой, но на второй раз они отказываются горы первородного пламени и уходят кто куда по своим владениям. Нашей конечной целью является этих повелителей пепла загасить и после этого на выбор либо возжечь пламя, либо потушить, тут все зависит лично от вас. Dark Souls 3 как последняя часть серии по-хорошему должна отвечать на оставшиеся вопросы после предыдущих двух игр. И она реально дает ответы на прошлые вопросы, но по классике жанра Миядзаки далеко не все вопросы получили свои ответы. Мы, например, точно не знаем, что с Анштейном из первой части. Он превратился в ту Виверну, что делется вместе с безымянным королем против нас. Или он и есть безымянный король, та еще загадка. А для тех, кто не знает, Орни, Смоук и Гвиневер – это иллюзия Гвиндолина, как и сам солнечный Анурлонда в первой части. На самом деле, после того, как мы загасили Гвиндолина, Анурлонда стал очень таким страшным местом, и по лору Арнштейн покинул Анурлонда на поиски Безымянного Короля еще до нашего прибытия в Анурлонда в первой части. Вот такие дела. Если уж говорить о сюжетных дырах в серии темных душ, то по большому счету хочется побольше информации о троне желаний из второй части. Потому как вообще неизвестно, что это, блять, такое. Как и неизвестно, что именно спиздил Венрик у гигантов после войны против них. Но вместо этого большого и богатого источника лора мы точно запомнили то, что драконий всадник это без преувеличения самый опущенный чел в Dark Souls 2. Не, но ну это золото, я считаю. Также появляется вопрос о хронологии не только третьей части, но и вообще ко всей серии, но, к сожалению, эту мысль я уже не могу развить у себя в голове, ибо этот сценарий я пишу около двух с половиной месяцев параллельно безуспешно, делая три других ролика, и по моей интонации можно с первого раза догадаться что я уже в край заебался. По поводу геймплея скажу только одно. Из всех частей Dark Souls мне динамика именно третьей части нравится больше всех, и сейчас я скажу почему. Ну для начала, это мой первый соус, а значит это априори моя самая любимая и самая сложная часть, также это общий темп и увеличенная скорость, то есть в отличие от предыдущих частей, в третьем дарке особую роль играет умение перекатываться, и от количества вашей грузоподъемности будет зависеть скорость вашего переката, ну фастроллы роллы и фэт роллы, you know, из-за этого увеличивается динамика боя, из-за того что мы двигаем быстрее, боссы без дела, как правило, тоже не сидят. Почти все боссы в третьем дарке очень быстрые, а также очень часто проводят весьма размашистые атаки. Хе, здоровая сообщится. И как я уже сказал, умение грамотно перекатываться в этой части – это фундаментальное умение, которое должен развивать абсолютно каждый, и парирование, кстати, тоже не помешает. Продолжая тему темпа и скорости геймплея, хочу затронуть также и мое дальнейшее знакомство с серией после моего первого прохождения третьего Дарк Соуса. В чем различие всех частей Dark Souls? Как по мне, в скорости. Самым медленным соусом является Demon Souls. Там кроме Flame Lurker, как по мне, боссов с адекватной скоростью нет. Чуть побыстрее является первый Dark Souls, где Artorias это, на секундочку, самый быстрый босс во всей игре. И если запустить Artorias в третий Dark, то, как по мне, он будет там как дома. Второй Dark Souls это, по моему мнению, золотая середина. Но вспоминать каждого босса и его мувсеты мне просто по-человечески западло, уж простите. В третьей части... Ой, мама дорогая, с кого бы начать? Хранители Бездны, Понтифик Салливан, Танцовщица, Ацей роз, Душа Пепла, Демон Принц, Сестра Фриды, Гаэль. Их всех объединяет одно, скорость и одновременно моя к ним ненависть. Про остальные игры Фромов я заикаться не собираюсь, ибо я практически ничего про них не знаю. Проходя тот же Секира, я даже самого первого мини-босса забороть не смог, о чем уж тут говорить. А мое же первое знакомство с Dark Souls 1 проходило просто мучительно. Даже при том, что я уже знал наперед абсолютно, если не все, то очень многое. Моим самым страшным кошмаром является крепость сена, и врод ебал я такие локации, честное слово. Но даже так, если вы только начинаете знакомство с этой серией, то первое. Dark Souls обязательно к знакомству, потому что это элементарная база. Тут иначе никак. Наверное, ярые фанаты уже заметили, что я ни разу не упомянул мультиплеер. Сделал я это по причине очень дерьмового качества своего интернета. А что вы понимали всю суть моей проблемы, у меня пинг в ваших там Counter-Strike долетает до 600, блять. И поэтому я практически ни разу не играл ни ваш этот CSGO и подобные им игры. И напоследок важные новости. Скорее всего, начиная с лета, видео будут входить намного реже. Ибо я этим летом собираюсь стать нормальным человеком и наконец начать зарабатывать бабло. И в свободное время я буду по мере сил и возможностей делать вам видосеры по играм. Почему по играм? Потому что я живу крайне тихой и мирной жизнью. И совсем уж трешовых историй из жизни у меня нет. И еще раз повторю, я этот канал не брошу. Просто его развитие не входит в мои основные жизненные цели. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр и мирного неба вам над головой.